Не настало ли время раскрыть этот секрет или еще подождем? Я думаю, немного подождем и раскроем секрет по окончанию чемпионата ССК. И тогда можно будет говорить, так как эти мероприятия запланированы на апрель-май месяц. Угу.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 Жеребьевка в прямом эфире в час дня состоится, прожеребим мы все игровые игры. виды спорта, футбол, стритбол и волейбол, Шесть жеребьевок нас ждет, так что обязательно подключайтесь, 5 февраля в час дня мы в прямом эфире пройдем для вас жеребьевку. Ну а сами что ждете от этого мероприятия? Не от жеребьевки, а в целом от ССК? Насколько э, удачно получится выступить в этом году? Насколько Эх. больше команд может поедет на Россию? Ну, если смотреть вообще организацию этого проекта, в первую очередь стоит отметить, что те организации, организаторы от ассоциации студенческих спортивных клубов очень хорошо подходят к организации. Этот проект всем нравится. В этом году... Лично я считаю, что от нашего университета должно все-таки принять участие больше команд, так как есть команды, которые у нас получили прямую путевку по итогам прошлого сезона. Это футболисты наши, волейбол женский. Надеемся, что мы сможем достойно провести внутривузовский этап и отобраться по рейтингу, ну, кроме этого, и попробовать